Приглашать мы будем самых крупных э, мировых специалистов. Добрый день. Мы с вами сегодня вот будем говорить о Толстом, о немецком Толстом. Я к Толстому приближалась очень так постепенно. Вот у меня была вот одна из первых публикаций в конце 70-х уже, когда вышли вот записки Душана Маковицкого, я сделала вот радиопередачу на основе этих записок вот, «Последние дни Толстого». Вот этот первый шаг. Потом следующий шаг. Мы с коллегой вместе переводили в начале 80-х дневники Софьи Андреевны. И они вышли в двух томах. И в те времена я, конечно, была полностью на ее стороне я, конечно, все ее защищала от мужа и так далее. Как. Конечно, это естественно, что идентифицируешься вот с персонажем, кто пишет там. И, ну, надо сказать, конечно, это немножко потом потерялось, но я во многом еще и сейчас на ее стороне, именно что касается авторских прав, я думаю, что именно она была права, и не, и не ее муж. Не надо было отдать авторские права. Ну Во всяком случае, Толстого я видела тогда прежде всего как семейного человека, естественно. Я смотрела на его биографию, но тогда это еще не был моим, в кавычках, моим, немецким, Толстым. У меня было смутное такое предчувствие все эти годы потом, что вообще надо заниматься Толстым, а именно мне показалось, что нужны новые переводы, но этим никто вообще тогда не занимался. И у меня было ощущение, что нет просто такой возможности. И только к концу 90-х годов это у нас так медленно-медленно просто апризовывалось, медленно поднималась такая волна новых переводов классики. Я тогда предложила издательству Ханза в Мюнхене, вот проект, который как-то тогда уже достаточно ясно э, стоял перед моими глазами, а именно <кười> <кười> у меня было э, впечатление, что нужно издать э, всего кавказского Толстого именно одним томом, все вместе, от Набега до Хачимурата. И, конечно, все эти вещи уже были приведены и не раз, но такого тома, который именно вот, дает дал бы перспективу на Кавказского Толстого от начала до конца такого еще не было. Я это предложила, а мне говорили в издательстве: "То да что вы, что вы, это надо начинать во". С Романов, Вот хотите Анну Каренину? Хотите войну и мир? Пожалуйста. Ну как в Нет, нет. Это, это не то. Ну хорошо. Насчет войны и мира я сразу почувствовала. Это уже э, все-таки слишком много для меня. Насчет, э, она, насчет Анны Каренины я долго-долго колебалась. Потому что мне показалось это ну, что-то ну, слишком самонадеянно вот начинать переводить Толстого с Анной Кариной. Так что я так колебалась действительно, около года не могла решиться. И в конце концов я все-таки для себя переводила не первую главу, но одну из первых глав так. Смотрела, сравнивала с другими переводами. И у меня получилось впечатление, да, это можно делать э, по-новому. Дело было в том, что не, Анна Каренина была переведена на немецкий. Уже около, да, приблизительно есть 20 переводов. Я говорю приблизительно, потому что... Нельзя сказать это точно, там бывали переводы переработанные, так что нельзя сказать, что это новый перевод. Но во всяком случае около 20. Ну ладно. Я э, начала это переводить, работала над переводом приблизительно два с половиной года, и в конце концов книга вышла э, перед юбилеем в кавычках, то есть это не юбиле, а перед э, столетием со дня смерти э, в 2009 году. Ну вот. Э, что у меня там получилось нового по сравнению с этими другими переводами? Э, надо сказать еще, что уже около 5 лет не было до этого нового перевода. И хотя иногда кажется, ну переводить, это переводит, что тут может меняться. Но все-таки за это время вот эта такая внутренняя стратегия перевода очень сильно изменилась. Во всяком случае, я это почувствовала по своему подходу. мой подход был другой, чем это раньше переводили Толстого. То есть, если, если Круба если говорит об этом, то э, раньше вообще-то переводили э, с перспективой чисто на содержание, на содержание произведения, на содержание отдельной фразы, отдельного слова, и очень мало обращали внимания на стилистику э, Толстого. И я как раз постаралась передать вот то, что я обнаружила у него. У меня э, все больше и больше показалось, что у него просто стилистика совершенно гениальная, абсолютно. И э, такая новая стилистика, что в его время э, э, вот, читатели иногда смущались от этого. Например, знаменитые толстовские повторы, он очень многие строил на повторах слов и на повторах стилистики, и очень много строил на повторах синтаксиса. И это раньше или не соблюдалось, или это коллегам тогда даже показалось чем-то лишним, ненужным. Да? И э, я как раз с, этого, с этой точки зрения подходила. Я могу э, дать там несколько примеров. Э, вторая фраза романа ⁇ Все смешалось в доме Облонский э, ⁇ У меня было довольно много консультантов из русских э, э, литературоведов. И, например, вот этот первый большой абзац я четко обсуждала с литературоведом Сергеем Бочаров, И он мое э, внимание обращал на то, что тут определение места в доме Облонских не как в обычной э, русской фразе в начале а в конце предложения, а в немецком языке, это, кстати, вот то же самое, да, тот же самый порядок слов, все смещалось в доме Аблонских, а из того, что это такая перестановка, то получается в этой фразе определенная напряженность, которой не было бы в нормальной фразе, и это я, конечно, не могу делать и в немецком языке. Но большинство этих немецких переводов сделали из этой фразы нормальную немецкую фразу. В доме обленских все смещалось, а у меня тоже получилось наоборот. И получается такая же напряженность. Ну вот, потом э, я тщательно следила за тем, э, какие ну, мне показалось, что это прямо -таки такие петли делает Толстой э, в синтаксисе. Да? Он, например, вот, э, в это, начало второй главы, где он описывает э, жизнь Стивы, там э, точно вот такие повторы в синтаксисе, которые дают определенную ну, атмос атмосферу. И, например, это одно из моих любимых мест, там, где Каренин возвращается домой из салона, и просто вот Каренин думает, что надо все-таки поговорить с Анной, она с Савронским, вела себя не очень корректно и так далее, он обдумывает. Это совершенно уникально, как... Толстой э, передает вот этой петли в мышлении Каренина и э, в строе фраз. И э, это как раз... Э, поэтому как раз это было, было и есть мое любимое место. Потому что это так гениально просто построено в вот этой фразе Толстого. Э, Из-за этого... Из-за этого общения с языком, у него получается вот этот огромный роман, текст такой достаточно быстрый. Вот он как раз на основе повторов и этого строя темп романа получается большой. Вот читатель прямо такие вот скользит по этому языку. И э, это как раз была э, главная моя идея вот передать это и по-немецки. Вот, э, по-моему, Набоков это очень хорошо э, сказал однажды. Э, он говорит, вот when you read Толстой. You read just because you cannot stop. Когда вы читаете Толстого, вы читаете из того, что вы не можете останавливаться, просто не можете. И это так и есть, на мой взгляд. Я много, как я уже сказала, я много и поговорила с русскими друзьями о том, как пишет. Толстой. И очень мне интересно было, вот один из моих друзей в Москве, поэт Тимур Кибиров, сказал, что он случайно, недавно, первый раз после школы опять прочел Анну Каренину и был поражен. Он говорит, что как именно вот это начало и вообще текст во многих местах написан как поэзия, вот так тщательно. Толстой отделал язык этого. Ну, другие примеры, конечно, и еще в том, что кое-где я нашла какие-то новые обороты. Например, долго обсуждала с охотником вот, соответствующую Терминологию, да, которую я, конечно, не знаю. Или ну, для этого именно нужны консультанты. И в конце концов книга вышла, и резонанс был очень хороший. Потом мы сделали еще то, что у нас все больше и больше любят, а именно что или автор, или в данном случае переводчик представит, представляет книгу э, публике. И я попросила тогдашнего директора Ясной Поляны э, Владимира Ильича Толстого сказала, «Не хотите со мной э, представить эту книгу?» «Хочу». И у нас с ним в начале десятого года было всего 10 выступлений да, под, я думаю, достаточно броским названием «Толстой читает Толстого». И тут очень много направилось слушателей, читателей. И Владимир Ильич рассказывал про Толстого, мы обсуждали книгу, мы обсуждали, вот, что происходит. и Это было замечательное время тогда. И э, я думаю, что э, как неудивительно, вот для издательства э, издание стало все-таки бестселлером. И это при э, том условии, что для хорошо образованной публики э, у них же уже стоит в книжном шкафу Анна Каренина. И все-таки это э, им было интересно это читать заново в новом переводе, и, что для нас для классика действительно необычно вот, в твердом переплете продали, по-моему, сейчас уже 35 тысяч экземпляров и вышел и карманные издания и там продали 40 тысяч экземпляров, так что это я очень рада, что это так удалось. Но я продолжала этим заниматься и хотела вот первоначальный замысел как-то осуществить, а именно Кавказского Толстого. Но тут, несмотря на этот успех Анны Карениной, все-таки было сложно найти издательство в потому что издательства у нас как-то боятся э, книг, где нет одной прозы, а если это сочетание нескольких произведений, это почему-то не любят. Ну вот, в конце концов, я все-таки нашла издательство, и сейчас этой осенью, осенью э, тысячи, 2018 года выйдет э, война на Кавказе. И э, дело в том, что вот Кавказ вет, Кавказ вет э, существует с 1851 года, когда Кавк... Толстой с братом Николаем из Казани поехал на Кавказ, Кавказ ведь сопровождает Толстого всю основную жизнь. И даже вот, последний побег в 1910 году тут тоже был план ехать на юг, исчезнуть на Кавказе. Так он там стал писателем на Кавказе и до конца это было для него Кавказ был для него место побега. Значит, в этой книге будет и набег, рубка леса, потом казаки потом Кавказский пленник и потом Хачиборат. И э, меня многое там в этих произведениях очень восхищало, например, что касается переводческого отношения да, к этим произведениям, то для меня особенно э, было интересно и сложно как раз Кавказский пленник, потому что у Толстого там такое приближение к устному языку, к устному строю синтаксиса и так далее, и это, по-моему, мне кажется, для того времени, 70-е годы XIX века, очень не было, в такой степени очень не было принято. И я как раз вот это, постаралась очень передать эту стилистику, да, вот неожиданную устность всего этого текста. Посмотрим, что скажет на это э, критика. Потом еще потребовалось, конечно, для этого тома очень много объяснений, потому что... Многое, что там на Кавказе, может быть, русскому читателю известно, тоже не все известно, но многие просто немецкому читателю, читателю надо было объяснить, начиная с того, что такое Аул. Это Пушкин ввел, так сказать, в русский язык. Здесь это, наверное, не надо объяснить, а немецкому читателю. Это надо объяснить. Так что пришлось э, написать вот еще довольно много комментариев. И сейчас надеюсь, что э, читатель в Германии и эту книгу так хорошо примет, как Анну Карину.